Ребят, всем привет! С Новым Годом вас! Надеюсь, этот год будет намного лучше, чем предыдущий 22-й. И в этом ролике вкратце давайте пробежимся и начнем первый ролик в новом году с того, что мы... Заглянем, так сказать, в будущее и попробуем предвидеть, что же произойдет с криптовалютой, в особенности с биткоином, так как он поводок рынка. Что я от него жду, какие действия я буду предпринимать и какие уже предприняты. Ну и, конечно, я будущего не знаю. Я всего лишь буду предполагать, а рынок будет располагать. Поэтому глобальный обзор биткоина. Кому интересно, погнали. Итак, друзья, будем смотреть на недельном таймфрейме, естественно, потому что мы разбираем глобальный обзор. И рыночный шум, который происходит сейчас, что биткоин стоит практически на месте, плюс-минус там 100 долларов, плюс-минус 1000 долларов, нас это не интересует. да? Мы смотрим перспективу глобальную. Она нам показывает, что мы падаем уже около полтора года. То есть, в нисходящем тренде около полтора года. Что довольно-таки немаленький срок, чтобы понять, что мы уже находимся, если на дне, то вблизи у дна, в любом случае, мы находимся в зоне покупок. И сейчас я вам попробую объяснить почему. Ну и, естественно, это только мое мнение. Мы падали в таком э, нисходящем клине. Мы даже вышли вроде, э, пробили его, да. И потом обратно упали и тестировали его уже с обратной стороны. И пока мы не падаем вниз, а именно находимся в зоне такой, идем в зоне накоплений. Плюс-минус там 200 долларов биткоин гоняет. И в принципе на рынке ничего не происходит. Если посмотреть более глобальную зону и взять ее от 13 июня, вот где была точка падения 17 800, плюс-минус сейчас же практически те же самые цены, то мы уже... Я бы сказал, даже не падаем да, очень сильно, а мы находимся в зоне накопления практически уже 7 месяцев. И я бы вот эту зону накопления выделил вот таким, видите, тоже в падающем канале. И сейчас мы стоим где-то посерединке данного канала. Если мы выйдем вверх, у нас будет хорошая возможность сходить в район там, 20 тысяч, 25. Если идем вниз, то как раз мы дождемся вот этих значений, которые все ждут, и они уже станут более чем реальны, а именно зона 14 и 12 тысяч. Вот как раз я и жду здесь биткоин. Я не то что уверен, что мы туда придем, но 12-14 тысяч я как бы считаю это будет финальное такое снижение если оно произойдет как раз это будет минус 81 процент от всей коррекции биткоина что за все время как раз является где-то средним таким падением по биткоину там 85 86 82 81 это как раз и есть если верить истории да то как раз данные значения от хая Всегда коррекция происходит именно в районе 80-85%. Плюс это будет зона, от которой стартовал и начинался предыдущий бычий рынок. Поэтому все цены, которые сейчас есть по биткоину, плюс 12-14 тысяч, плюс 17-18, это хорошая возможность для покупки в долгосрок. Да, если мы верим в историю, что биткоин как минимум переживет еще один бычий забег. А я как минимум на это надеюсь и все предпосылки к этому есть. Походом зоны зону 12-14 тысяч может послужить, скорее всего, надеюсь, последний скам, если он будет, лучше бы не было, а именно фонда Greyscale. И вы видите на своем экране, какие есть у них в портфеле токены. Поэтому, если вы держите эти монеты, будьте аккуратны. Потому что огромное количество этих монет имеет этот фон. И, например, если не дай бог он там соскамится, то смотрите, у него биткоина 3,28 эмиссии да, на 10 миллиардов. То есть они будут вынуждены распродаваться, чтобы держаться либо на плаву, либо закрывать там дыры, да, которые у них образуются. Эфириум классик, Classic, за кэш, Ethereum, лайткоин, Bitcoin кэш, мана, Но как бы там ни было, я думаю, если он будет лить биткоин, все равно биткоин потянет весь рынок за собой. И как раз это может быть финальным падением как раз на те 12-14 тысяч. Из позитивной новости я давал вот даже сегодня в Телеграм-канал, обязательно вступайте туда, подписывайтесь, что BlackRock добавит биткоин в свой фонд для пассивных инвесторов. Это крупнейший мировой игрок на рынке, если вы не знали, то они, вдумайтесь, только от всего инвестфонда, если выделять 0,32% от своего капитала, да, то этого хватит, чтобы выкупить все запасы, Абсолютно на всех биржах по биткоину. Это крупнейший игрок на рынке на самом деле. И дело в том, что он в любом случае будет сюда, если заходить, то по самым вкусным ценам я не удивлюсь, если они уже приложили руку как раз к вот этим всем падениям. Потому что они умеют и шортить рынок. Но когда это все дело начнут они откупать, с надеждой на рост, то как раз мы можем дождаться вот того булрана, который мы все дружненько ждем. Но весь 23-й год он может пройти в стадии накопления, потому что, как мы уже привыкли, есть циклы, они повторяются практически 4 года. И все происходит, весь основной рост именно перед халвингом биткоина. До халвинга биткоина осталось 461 день, и кто не знает, за один блок сейчас, награда за блок, который добывает майнеры, сейчас они получают 6,25 BTC. А тогда награда сократится в 2024 году на 3,12 BTC. И как ни крути, сейчас уже майнеры работают, если ну, не 0 по рентабельности, может даже уже убыток, то, соответственно, цена должна расти, чтобы им работать в прибыль. Если этого не случится то, скорее всего, никто это майнить не будет. Все это оборудование будет либо продано, либо вообще уйдет в скам. И если невыгодно будет майнить, то кто это будет делать? А чтобы это было выгодно, то, естественно, цена биткоина должна стоить тех значений, чтобы это было рентабельно. И если сейчас за такую награду у нас рентабельность плюс-минус, которая держит сейчас значение, то в 2024 году надо держать цену биткоина 30-32 тысячи, чтобы это было выгодно. Поэтому если в 2024 году вы увидите, что биткоин не растет и майнеры убыточно все распродаются и уходят, а биткоин наоборот там 12-14 тысяч не вышел вверх и не начал свой рост, а наоборот упал еще ниже и падает, то скорее всего вся история с биткоином и закончится. Но надеемся, что этого не будет как минимум в следующем цикле, потому что предпосылок много и сайт регулятор вроде уже вызнал, биткоин товаром, да, и можно его будет покупать на фьючерсах марже по контрактам, которые как раз с таки, таким крупнейшим фондом, как BlackRock и все остальные, то я думаю, что история у нас как минимум еще продолжится. И я уже выделил вот эти 460 дней, это будет в апреле, да, приблизительно в начале апреля, как раз 24-й год, откуда может стартовать биткоин. Если вкратце, то я ожидал, да, цен 14-16 и хотел очень сильно закупиться именно по этим значениям. Но я вот здесь попал на удочку и 80% портфеля загрузил практически по 20-23 тысячи долларов. Я ждал отскок в зону вот этой ликвидности. Я более чем уверен, что бы не произошло с биткоином. В район 28-33 тысячи. Здесь огромное количество ликвидности, шартов. И что бы там ни случилось, мы в эту зону придем. Потому что как раз вот эта зона и будет переломным моментом. Либо мы будем переламывать и идти наверх. Либо просто здесь выбьем, развернемся и уйдем вниз. Поэтому как минимум, чтобы бы ни случилось, я жду в зону 28-33 биткоин даже в 2023 году. И надеюсь мы туда придем. Но это не означает, что из той зоны мы сразу лупанем и полетим куда-то на 100 тысяч. Если отмотать и взять... Тогда же далеко не ходить, а смоделировать ситуацию, когда э, 460 дней тоже отмотать, то приблизительно... Давайте вот скопируем шаблон баров, да, возьмем. Если сейчас у нас январь, да, 5 января, то приблизительно мы можем по биткоину увидеть следующую историю, не означает, что она будет, но приблизительно, чтобы вам было понятно, как может цена себя вести. Если мы не уходим сейчас ниже, то приблизительно вот то, что я и ожидаю, мы можем увидеть. прям с текущих, если мы сейчас покупимся еще и выйдем с этого канала, сходим как раз вот район там 28-33, да. Понятно, что он не будет там с точной копией так работать, но приблизительно я вот это и жду. Сходим наверх, все подумают, что мы уже э, пойдем расти на 100-150 тысяч, и как раз вот мы до 2024 года, видите, оно прям вписывается как раз в халвинг, мы ударим еще такую хорошую коррекцию, опять вернемся в зону либо 16, либо обновим дно, либо если у нас будет дно 12-14, то мы дно не обновим, а просто вернемся в район 20 тысяч, либо 16, да, что все подумают, мы обратно будем лететь на дно, опять тут распродается, и отсюда уже такой самолет, пушка такая может полететь в район там 80 тысяч. Вы скажете, почему не на 100, не на 200, да? как там будет нам пророчить. Но давайте мы как минимум дойдем хотя бы до 70-80 тысяч. Я буду этому очень сильно рад. И там уже на месте будем принимать решение. Поэтому 100-150 тысяч абсолютно я не хочу прогнозировать такие цены. Мне, если честно, они кажутся ну, совсем неадекватными. Но ну, мы живем в таком мире, что все может быть. Поэтому там уже на месте будем смотреть и принимать решение, что делать выходить из рынка, фиксировать какие-то позиции или нет. Я для себя вижу плюс-минус вот такую картинку, как вы видите у себя на экране. И что весь 2023 год, к сожалению, мы можем провести вот всего лишь в небольшой такой волатильности накоплений, где мы сходим, снимем там вверху ликвидность, обманем всем, что будем расти. Опять... Резкий там опустимся вниз и потом уже выстрел резкий после халвинга или во время халвинга уже пойдем в рост. Но единственное, чего я не знаю, это будем ли мы обновлять очередное дно и опустимся ли мы до тех значений 12-14, как все ждут. Ну, очень, ребят, много ждут. Поэтому, как вы знаете, зачастую бывает, что люди могут и не дождаться. Их могут заставить потом покупать выше, а это уже будет неприятно. Поэтому в любом случае плюс-минус по биткоину, как минимум, мы находимся в зоне покупок. Потому что абсолютного дна, там угадать плюс-минус 100 долларов, даже 1000 долларов, вряд ли у кого-то удастся. А если кому-то и удастся, то им очень сильно повезет. Но как бы там ни было, вы все знаете, что все это дело можно накапливать и покупать частями. Вот если у вас на биткоин выделен 1000 долларов, то покупайте лесенкой. Там. Сначала купите вот по этим значениям там, по 400 долларов. Потом если биткоин сходит на 14, еще на 300 долларов купите. Сходит на 12, купите еще на 300. Ну и потом, скорее всего, придется подождать, чтобы увидеть какую-то прибыль. Вряд ли она будет быстрой, потому что ситуация в мире, как вы знаете, она пока не меняется в лучшую сторону. И ФРС, скорее всего, только весной может, может летом закончить увеличивать поднятие процентной ставки для борьбы с инфляцией. И уже когда вот это случится, может и пойдет какое-то оживление на рынке. И тогда вот эта вся фаза накопления, возможно, и перейдет в рост. Итак, ребята, это мои мысли, мои ожидания. Это не обязательно, что они не сбудутся. Вы всегда анализируете сами, самостоятельно. Ну и обязательно пишите под видео в комментариях, как вы считаете, будет ли у нас 2023 год рынок растущий. Прошли мы уже дно по рынку, по биткоину или нас ждет новое. Обязательно пишите, будет мне интересно об этом почитать. Ну и не забывайте подписываться на YouTube канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. А на этом у меня все, друзья. Как всегда желаю удачи, всем профита, всем пока.